Я могу немножко развернуть и руку. Видите меня, куда надо уходит тогда? <связать> То есть вот эти, вот на вот, этой вот, вот, смотрите, просто не Просто потай, вот так вот часть его нашли. Немножечко вы подняли, опустили. И вот у вас перед собой вот нет, а руки. Не надо к вам сжимать. Вот перед собой чуть-чуть. Старайтесь уже параллельно сделать, чтобы у вас более лестница. Сейчас туда денется. Лестница, чтобы была параллельно что-то ваша задача туда сюда аккуратно, как ее, да? и просто руки скользят просто по дива Не надо перебирать ее, а просто опускайте вниз до пятой ступеньки. Раз, два, три, все. Поняли, да? Расстояние, видите, видели, какое маленькое. Вы должны сначала, мне сейчас от вас не нужна скорость никакая Мне от вас нужна техника. Чтобы эту технику поймать вы должны научиться посмотреть на каком расстоянии, где у вас должны ручки оказаться внизу у кого-то на пятой ступеньке розовый грамотом может оказаться а вот что кто-то высокий, кто-то низкий у кого-то она здесь может оказаться маленький один миллиметр играет большую роль один миллиметр, считайте, почти чуть не полмилли сантиметра вверх уходит на тетиле то есть на, это, на крючке и туда конька вот вы сейчас должны просто подойти попробовать несколько раз на какое расстояние то есть вот смотрите. Вот, видите, я руку приподнимаю. Видите? Все. Если я ниже опущу, смотрите, что получается. Вот я а приподнимаю, прям почти до конца. Видите? Сколько лишних движений. Хотя рука у меня, видите, на каком расстоянии стоит. Вот вы сейчас вот здесь должны сейчас понять момент, где вы должны опустить немножко руки. Может у кого-то тут она пойдет, у кого-то длинные руки. Вот. И это неудобно. Очень поэтому лучше прямо на уровне пятой ступеньки. Поднимите вот так, поднимайте. И сразу правую ножку идет на первую ступеньку. Все. Вот это сейчас мне от вас нужно. Не надо ничего полностью. Скорость никакая не нужна. Здесь переборчик. Аккуратный к башнику дошли. И подрезку попробуйте, произвести. Ну, подвеску как только произвели, правая нога сразу встает на первую, на первую ступеньку. И левая рука встает на тетиве, а правая немножко как бы идет имитация. Вот она. И все, и замерли. И опять следующий, следующий верх. Договорились? Скорость мне оттолчать не нужна вообще. Можете даже газку снять, я разрешаю. Вы просто должны пощутить бок, потому что боек, если подниматься, это одно. В спортивных штанах это совсем другое. Все, вперед! Торопиться. Стоп, стоп, стоп. Смотри, пишу, у тебя руки по 90 градусов ставят. А ты немножко разверни, короче, чуть-чуть. Вот, вытащи сюда. Не-не-не. Замри. Замри, где у тебя сейчас было тяжести? Вот тут у тебя. А теперь смотри, ручка немножко так, перед тобой, чуть-чуть, еще, еще, ходи-ка. Вот, вот, вот. теперь сюда подходи. Подходи, подходи, подстави, подстави, подходи. Вот оставляй. Ручка опускаем До пятых, стоп. Вот теперь поднимай раз. Я Видишь, я путился. Это сюда рука пошла сюда. У вот тебя должно быть все в одном месте. Опустился. И вот он Все, опустил. И замерз. За, за, замер. Все, больше ничего не надо. Вот, опускаем. Вот. Чуть-чуть немножко значит пониже. Руки у тебя не должны скользить. Как ты только подвисил, вот у тебя они должны заметить. То здесь должен заберечь, Что здесь они должны заберечь? Понял? Руки у тебя будешь шатраться, три секунды свои будешь терять Не торопись Давай Опа! Казец, стоп! Вот ты сейчас все сделал. ты смотри сейчас, смотри, что ты делаешь Ты опустил, делай в окно, опустил руки, короче, втолкнул, просто штурмовочку и опустил руки И проскользить, как это, как это, по колёшке тоже пройти Не надо торопиться Давайте один сначала а следующий друг вы тоже потренируется. Понемножку будете делать. У меня башни нет, поэтому <coughs> аккуратненько. Центр тяжести. Центр тяжести. Ребята, вот смотрите, в чем ошибка сейчас всего. Это, честно говоря, даже не ошибка, а просто заметить, вам в этот просьбу, скажу. смотрите, что делать. Вы стоите, сейчас он стоит и смотрит. Раз, два, три. А Да, да не надо смотреть. Ты куда-нибудь просто центр тяжести берешь. Вот она. Куда она ушла у тебя? Туда. Значит, ты просто нас ну, берешь туда, руку ставишь. Не надо сейчас. Волосы не забивать этими вещами. Между седьмой, восьмой. Автомат вопрос оставит, уже нормально. Руки путешествует. Вот, чуть-чуть вот. немножко пониже. Чуть-чуть. Не-не-не-не. Пусть -не -не. выше наполовину Вот так. попробуй теперь припытами вверх. Вот. А теперь, вот, вот теперь помеь, помешать, померь, померь, померь, Опа! Вот теперь ты понял, где у тебя стоит? У тебя не пятый ступень, у тебя ниже шестой и седьмой. Видел? Ты высокий, он удобно там. А тебе пониже надо, да, вот на таком расстоянии. Еще раз попробуй, ты сам. Еще можешь, да, чуть-чуть, опускай, прямо до оттуда, пусти попробуй. Еще раз попробуй, подходишь туда, центр тяжести находи. Ты тоже же самое, как тут -то уже поставил уже, чтобы все перед тобой. Вот видишь не до конца, стоп-стоп-стоп, не до конца. А, да, до конца, вот. И теперь сразу ножку поставил, и правую, стоп-стоп, не затети его. Левая затетива стоит, левая затетива. Где у тебя рука зашла? Вот так вот так. А правая тянет уже наверх. Здесь, на вот сюда она тянет. Хорошо, вот теперь сам вперед иди. Вот, только через одну. Вот так, хорошо, все правильно, ты правый пошел. Где красная, где красная на листовная, да тут у тебя должен быть. Ничего не страшно. Просто ее скользит по себе, короче. Просто скользит все. Следующий меняет тебя. Опилки, опилки. Стоп, стоп, стоп. Смотри, видишь, опилки у остались. Сами будешь убирать. Опилки убираем 10 градусов. И потом уже настраиваешь И, И руки перед собой чуть-чуть усредил, чтобы у тебя параллельно уже была башня. Она же поменьше у тебя кулочек был. Давай. Остригай а Осторожно. Давай. Перед собой ручки. Так. Да. Опустись. Стоп. Вот теперь вторая дорожка. Замри. Вот ты сейчас смотри. А если ты сейчас будешь садиться? Тебе удобно будет садиться, если у тебя маленький здесь разбег? Твоя задача, твоя задача Стурмовку поставить таким образом, чтобы у тебя левая тетива была половина окна Вот ты должен приучиться, чтобы подбегать уже, уже Вот, подошел сюда, вот он, опустил руку Все, видишь, половина окна у тебя стоит уже вот так и так же стоит тоже сам. Приучить, что вот левая сторона, левый сидим, должна быть на пол окна. Есть, Ребята, левый сидим, пол окна меня разломает. Я приказал, что левая сидим должна быть на пол окна. Никто из вас будь здоров даже мне не сказал. Спасибо. Чуть не ублюдок. Вот это репортаж, вот это я понимаю <режиссёв> Съёмка, блядь Давай, я тебя снимаю -пу -пу. Ага, ага Ага Молодец Стоп! Стоп! Неправильно! Это первое. Да, Второе. Без каски не делай Без каски не делай, понятно? Я могу сделать, потому что у меня уже опыт есть У тебя пока еще никакого нет Это И ты выход сделал, тоже неправильно Ты левый рука пошла на левую тетиву А вот я должна двигаться за правую тетиву должно быть. пока еще не готов. Опускай, да, аккуратно, вот так, хорошо. А что ты куда ты бежишь? У тебя дорожка, куда ты бежишь. Я я я понял, да. Стоп. да. я просто, Спускай, я не смотрю. Смотрю.